Добрый день! Я рад вас приветствовать на нашем канале YouTube. Сегодня мы научимся с вами делать вот такие симпатичные мышки из бумаги. Это довольно просто и быстро. Сейчас я вам это покажу. Итак, эти мышки отставляем. Берем с вами листик квадратной бумаги. Я взяла 4. Вырезал квадрат, и так приступаем. Сгибаем наш лист сначала по диагонали, пополам, вот так вот. И сгибаем. Вот. сгибаем. Далее. Раскладываем лист назад, и теперь эту и эту сторону сгибаем к центру. И так приступаем. Не торопимся, делаем аккуратненько, вот, немножко здесь покрыть по центру, с другой стороны. Вот получили такой вид. Теперь вот эту часть, вот эту часть сгибаем вот к центру, и эту часть сгибаем тоже по центру. И так значит, делаем. С другой стороны, Вот. Теперь мы получили такой вид. Далее. Нам надо с вами сделать вот что. Вот. Вот этот кончик. Вот этот кончик. Согнуть должны вот к, этой, к этим линиям сгиба. И с этой стороны то же самое. Вот этот кончик к этой линии. Сейчас покажу, как это делается. Итак, берем с вами. Сгибаем. Вот так. и аналогично, с другой стороны. И Далее, эту и эту сторону. Загибаем сначала вот эту часть, вот по этой линии. Вот так вот. И вот так вот. Аналогично с этой стороны. Загибаем вот так. И вот так. Вот получили такой вид переворачиваем и загибаем вершину так примерно вот по центру от центра и до вершины примерно 3-4 сантиметра не больше вот так далее Сгибаем эту часть и эту часть. Вот от центра вот к этой точке и к этой точке. Вот так. И вот так. И после этого складываем пополам. Далее берем эту часть, загибаем. Так, примерно 2 сантиметра от этой части. Хорошенько разглаживаем. Далее смотрите внимательно. Загибаем Так вот И еще раз делаем И вот так вот Смотрите То есть вот так И потом вот так Далее сгибаем эту часть и вот эту вот сторону сгибаем к центру. И складываем. Далее делаем ушки. Мышки, ушки, мышки, ушки, мышки. мышки. и сестра. Теперь берем фломастер, рисуем носик, усики, глазки и то же самое с другой стороны. Носик, усики и Глазки. и получаем вот такую смешную симпатичную мышку и вот теперь у нас будет три мышки я вам показал как просто и легко делается мышка из бумаги посещайте наш канал подписывайтесь ставите лайк ставьте лайки всегда будем вам рады до свидания